Всем привет, друзья, с вами Юрий. В этом видео обзор будет на новый классный суперский сайт для заработка денег. Заработок полностью без вложений, такого вы еще не видели. По-любому вам понравится, поэтому сразу обязательно поставьте лайк этому видео. Способы заработка, на сайте разные есть способы, где вообще ничего не надо делать, деньги сами капают на ваш баланс. Подробно покажу вам, как заработать деньги в интернете, используя этот сайт. Ссылку я оставлю в описании под видео. А также, если зарегистрируетесь на данном сайте, вы можете скачать видео по ссылке в описании. Перейдя по ссылке, вам нужно нажать кнопку «Скачать видео» и залить на свой YouTube-канал, чтобы привлечь партнеров и увеличить доход. Поэтому смотрите видео очень внимательно и обязательно до самого конца, чтобы не пропустить ничего важного. А также ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если до сих пор еще не подписаны. Сайт, где мы с вами будем зарабатывать деньги без вложений, называется Лама Топ, просматривая рекламу через удобное расширение и зарабатывая ежедневно с моментальными выплатами. Так вот выглядит главная страница сайта, идеальное место для заработка денег. Выгода для исполнителя – мгновенные выплаты. Выплаты производятся на Kiwi, на Яндекс.Деньги и Payer Кошелек. Высокая оплата за задание. Как и сказал на сайте, есть пассивный заработок. Также для большего заработка на сайте есть партнерская программа. Партнерская программа здесь 3 уровня 10,5 и 2%. Далее идет резерв сайта. Максимальная оплата за задание актуальных заданий 100+. А пока на сайте такого нет, сайт только развивается. Но так как сайт очень классный и всем понравится в ближайшем времени, здесь будет даже больше, чем 100+. Также сайт очень выгоден для рекламодателей. Огромная посещаемость, а дальше будет еще больше, ссылка на сайт будет в описании, переходите по ссылке. Нажимаете регистрация. Далее вписывайте имейл. Логин на английском языке. Пароль? Подтверждаете пароль. И здесь выбираем пол. Мужской или женский. И также пишите дату рождения, день, месяц и год. Регистрируйтесь, далее переходите на почту, подтверждаете все как обычно, после этого попадаете в свой личный кабинет. Так у вас здесь будет выглядеть. Вот я только сегодня утром зарегистрировался на данном сайте. Расширение было у меня немного включено и выполнил 5 заданий. И вот у меня заработано 8 рублей, вообще ничего не делал. Не всплывает никаких окошек, ни в новых вкладок не открывается, деньги капают. Сами по себе. Заодно проверим сайт на выплату действительно платит или нет. Сразу после регистрации. Первым делом переходим, здесь нажимаете «Установить». Открывается интернет-магазин Google Chrome, здесь у меня написано «Удалить» у вас здесь будет «Установить». Устанавливаете после этого вверху, у вас появляется такой значок. При нажатии на него у вас открывается полная статистика «Вот уже 8 рублей заработано, при этом вообще ничего не делал». Также здесь сразу у вас находится партнерская ссылка. Количество доступных заданий. И вкладка идет на игру, если мы перейдем по этой вкладке, то здесь пока ничего нет. Возможно в дальнейшем будет добавляться. Я думаю в ближайшее время сайт вообще будет офигенно, развиваться хорошая возможность будет как для тех, кто зарабатывает, и также для рекламодателей. Далее после того, как установите здесь расширение, жмете на вкладку «Аккаунт», далее «Настройки аккаунта». Здесь можете загрузить ваш аватар. Далее привязывайте платежные системы, все это сохраняете. И дальше можете посмотреть, как будет выглядеть ваш аккаунт, переходим во вкладку «Аккаунт». Вот так вот классно будет выглядеть ваш аккаунт. Здесь у нас также отображается статистика. Сколько рефералов. И сколько выполненных заданий. И также сколько заданий размещено. Далее для того, чтобы здесь зарабатывать деньги. Переходим в раздел «Заработать». Серфинг сайтов. Это понятно, здесь мы уже расширение установили. И также есть вкладка «Задание. Переходим в данный раздел». И здесь нам открывается список заданий. Пока здесь не особо много заданий. Самое такое первое дорогое задание стоит 150 рублей. Чтобы заработать эти деньги 150 рублей, вам необходимо записать видеоотзыв о способах заработка на данном сайте. Нажимаем на задание. Читаем описание для всех стран время на выполнение 24 часа. Внимание принимаются каналы только от 500 подписчиков. Нужно записать видео о заработке на Lama Топ. рассказать про расширение задания. Минимальная длина ролика полторы минуты. Всю легко и просто заработали 150 рублей. Полностью без вложений. Также доступны и другие задания, есть задания, где нужно просто зарегистрироваться. Дальше задание наступления в группы ВКонтакте расценки здесь небольшие. Всего стоит 20 копеек, но такие задания выполняются легко и просто. Давайте сразу выполним такое задание, и покажу вам, как они выполняются. Переходим по заданию. Доступно также для всех стран. После выполнения задания нажмите на кнопку «Я вступил». Жмем «Перейти на сайт». Открывается группа в новой вкладке. Жмем «Вступить в группу». Можем также на какой-нибудь пост поставить лайк. Закрываем данную вкладку. Далее у вас будет кнопка «Доступ для автоматической проверки», жмете «После появится всплывающее окно», жмете «Разрешить». После этого нажимаем «Я вступим» и здесь всплывает такая табличка. Вы выполнили это задание максимальное количество раз. Возвращаемся к заданиям. И таким образом можем выполнять здесь задание и вступать в группы «Зарабатывать деньги» все легко и просто. Давайте попробуем вывести заработанные деньги, перейдя по вкладке «Баланс». Вы увидите сколько на балансе денег. Также можем пополнить баланс. Переходим в раздел «Вывод». Минималка на вывод здесь написано 4 рубля, но вообще вроде от 5 рублей. В данной строке вписываем сумму 8 рублей. Далее выбираем платежную систему. Жмем «Вывести» и деньги автоматически поступают на наш кошелек. Как видим, появилась история выплат, выплачена. Сайт платит без проблем. Кому данный сайт и способы заработка понравился, пожалуйста, зарабатывайте. Ну и на этом на сегодня пока все вот такой вот наикрутейший сайт. Сегодня был спасибо всем, кто досмотрел видео до самого конца. Кому видео было полезно, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новости. До встречи. В следующем видео.